С 11 по 14 марта в Далгопилской детско-юношеской спортивной школе в рамках чемпионата Восточноевропейской волейбольной зональной ассоциации состоялся первый отборочный раунд чемпионата Европы по волейболу среди девушек в возрастной группе У-16. Учитывая актуальные условия, эти соревнования стали отличным опытом как для организаторов, так и для участников, контакт которых с другими людьми был максимально ограничен. Решение Кабинета Министров о разрешении соревнований для сборных старше 15 лет было принято за неделю до игр, поэтому Латвийской Федерации Волейбола и самоуправлению Далгопилса пришлось быстро реагировать для проведения отборочных чемпионатов У-16. Размещение, питание и игры восьми команд были организованы самым аккуратным образом. Сборные использовали услуги гостиницы «Парк Хотел Латгола», где команды не контактировали между собой. Сами соревнования прошли в зале детско-юношеской спортивной школы, где совсем недавно было заменено покрытие и проведены другие работы. Первый большой турнир в обновленном зале прошел на отлично. Никаких зрителей, кроме других команд и сопутствующего персонала, на трибуны не допускалось. В свою очередь пресса и другие персоны проходили быстрый экспресс-тест на COVID- -19 на до входа в зал. Трансляции чемпионата в интернете привлекли сотни поклонников волейбола. Те протоколы безопасности, которые были созданы, они довольно серьезные, да поэтому, э, во-первых, команды были изолированы от, э, можно сказать, а других команд друг с друга, чтобы не пересекались, да, они жили в основном, это гостиницы ладгола использовали, да, и питание там отдельное было, и посещение игр э, тоже, они находились рядом, так-то так гостиница и спортивная школа, зал он находится рядом, но игры тем более проходили без зрителей, да, и все те, которые... Находятся в этом здании, во-первых, они были изолированы или проходили тесты еще моментные тесты. И плюс к этому, почему мы просто это организуем, если зрители не могут быть, да. Ну, во-первых, мы хотели поддержать и наших ну, девчонок, можно сказать, потому что они тоже участвовали. И, можно сказать, ну и тот бизнес, который в Даугупилсе тоже сейчас не может работать, можно сказать, это гостиницы тоже, и в том числе и питание и так далее. Поэтому э, около 100 человек, если, э, ну, все это время находится в Даугупилсе, все же они оставляют, ну, какие-то средства. Сборная Латвии У-16, который также также играют три догупилчанки, завершила отборочный раунд на седьмом месте и не проходит во второй тур. Тем не менее, столь редкий сегодня соревновательный опыт станет отличным подспорьем для будущих достижений. В ближайшее время в Даугупилсе запланировано проведение других крупных международных соревнований. В мае в Даугупилском олимпийском центре должны состояться игры квалификации на Европейский чемпионат по волейболу среди женщин, а в начале июля – игры чемпионата мира по баскетболу в категории У-19. Хотя многое будет зависеть от ситуации с коронавирусом и возможно, что зрители не будут допущены на соревнования, свою выгоду от этих и других событий должны получить представители гостиничного бизнеса и других сфер предпринимательства деятельности в городе. Сюжет подготовил отдел общественных отношений и маркетинга Даугубевской городской думы.